сегодня у меня распаковка вот такая вот, вот куча порядка десятка маленьких посылок. честно говоря не знаю что там не привлекла вот это внимание кажется. всего там что-то такое весистое для ее размера и номер от трек отслеживался но я не стал даже смотреть что это, ну, посмотрим, что это. я вот вообще не догадываюсь что в этих посылках вот. Упаковано очень хорошо. Как будто что-то подарочное такое. Опа-на! Кстати, он так быстро дошел. Это градусник или как термометр для... Или градусник, как правильно. Для велосипеда. Он показывает... Не, как видно, не видно. Да, термометр на нем написано. Он показывает температуру в Фаренгейтах и по Цельсию. Такой он увесистый. Увесистый. В комплект входил ключик. Видимо, вот здесь вот надо. Да, там встроенный. Короче, он затягивает его на руль. Заказывал я его 11-11 на распродаже. Да, нашего продавца, который реально скидку сделал на 11 ноября. Проверяю я летумсом. Не пожалеете, установите приложение и ЭПА. Про ЭПА не забывайте. Ссылка там будет в описании. Там можно будет, через ePoint покупаете, то вам дают ссылку, ой, скидку. И бывает довольно неплохая. Она возвращается на ваш вот. аккаунт в EPM. И на Яндекс кошелек можно снимать любую сумму. Так, следующая посылка. Тут что-то мягкое. А, ну это понятно. Это для пылесоса не помню на зум или на пандау заказал тоже 11-11 там тоже были а ну, ладно, потом посмотрю ссылку обязательно дам в описании вот такой пахнет очень приятно какой-то вот свежей ткани очень такой запах мне кажется вот здесь вот все эти потому что я заказываю на сейчас посмотрим Обидно будет, если вся эта куча будет из таких вот фильтров. Да, два фильтра. Не помню, сколько заказывалось. Это тоже, наверное, фильтр. Так, сейчас я его открою. А, неинтересно, наверное, смотреть распаковку, где одно и то же. Фильтр, фильтр, фильтр. Так. Да сегодня неудачная такая распаковка я думал посылок много будет что-то интересное а нет вот что-то что это какие там не все странно ну ладно Сейчас что это такое это носки ну, там я заказывал да с утеплением типа они нагреваются вот, у меня был такой распаковки это опять что-то ну сейчас я делаю носок и посмотрю и скажу реально ли там по моему торженское же здесь вот она резиновая ссылка дам на эту штуку в описании здесь изображение солнца и луны, видимо. Ну, насколько я помню, в описании было указано, что эта да, да, штука она ну. так нагревает носок. вот так. Так, следующая. Здесь, здесь какая-то тряпка. Сейчас. Да. Это же только немножко другая. Ну, да, такой. У нас распаковка странная. Они могли они в один. Заплачать. О, здесь кучу здесь. Давайте вот посмотрим, что здесь. Здесь какой-то фонарик наверное. Ну, что-то поинтереснее, поинтереснее, чем фильтр. Ага. Это такая вот своеобразная заточка. Для ножей. Вот так вот ставим. Сейчас я направлю. И вот так заводим вот камень с одной стороны потом с другой стороны видишь удобные и в описании почитал зачем в отзывах что она довольно-таки классно точит что держишь держать не надо держишь и так вот проходишь. Пойду точить ножи но я не буду показывать потому что я видел в отзывах очень хорошая заточка Утащили такие, ну последняя, не не последняя, еще что-то очень маленькое. Так, что сейчас мне? О, о, вот это, так. это короче переходник. Переходник для жесткого диска, чтобы жесткий диск можно было подключать к компьютеру, к ноутбуку как до да компьютеру можно через usb порт зачем то второй а может двум компьютерам подключать между собой информацию перекидывать не знаю вот. ну. ну да скорее всего сейчас не буду нет ничего цена копеечные сами можно заказать проверить ссылку дам в описании так что у нас здесь О, что это? Мне? Мне? Что это? Скоро же это для ключей. Вот так вот она кается и стягивается. Получается кружок сюда чуть-чуть. Винкаем. И вот. Да, для ключей использовать можно. Какие сегодня у нас распаковки? Все. Я с вами прощаюсь. Ссылки все в описании и ссылка на ipm сервис